Привет, пацаны! Рад приветствовать вас на своем канале Клуб Рыбаков Судачок. Итак, ребята, как мы все ждем, скоро 10 июня, открытие рыболовного сезона. Начнется рыбалочка. Рыбалочка с лодки, рыбалочка с берега, рыбалочка на спиннинг, на фидер и на мирную и хищную рыбу. И у меня сегодня я приобрел себе одну такую небольшую обновочку скоро же все-таки сезон и получил я по новой почте сегодня посылку и так давайте ее рассмотрим вот такая вот у меня сегодня посылочка вот высыпаем ее смотрим и что у нас здесь а у нас здесь фанатик ребята фанатик у нас здесь сегодня новый бренд фанатика это вот Микки Маус, 2,5 дюйма. Это Ларва, 1,6. Так, это у нас тоже, что это у нас такое? Лобстер, 2,2. Так, такая рыбка у нас тоже, 1,7 дюйма. Такое у нас тоже еще один Микки Маус. 2.5 такой расцветки. Такое двухдюймовое. Ой, боже. Что-то я тут навыписывал. Думал немножко, а получилось целый ящик. Итак, это у нас тоже Микки Маус. Это у нас Икс Ларва. Это у нас тоже Микки Маус. Вот такая рыбка классик 1.7. Такая 1.7. 4.5 вот такой. Тоже по фэншую все. 1.7. 4.5. Еще один Микки Маус 2.5. Это у нас что? Это ларва 2.5. Так. Вот такой у нас бычок еще есть. Отлично. Еще вот Микки Маус 2.5. Ну, сегодня мы шикуем. Так. Такой еще у нас. Еще такой. Микки Маус тоже 2.5. Здесь два 2.2 твистера. Так. И здесь у нас еще есть от Фанатика. От Фанатика. Это вообще супер. Я не знаю. Мне больше такого ничего. Много есть чего интересного и другого классного. Но вот именно Фанатики это супер. Вот есть такие овсетные крючочки. Вот. Отличные. Десятый номер. Вот такие овсетнички. Вот маленькие восьмерочка овсетнички есть. Ну, в общем, все классно. Вот такого у нас. Боже. Три. Пять, шесть. Семь. Семь штук Микки Маусов только. О. 2,5, 2,5, 2,5 дюйма. Ну, вообще, такой мышонок, это новый бренд, новый бренд фанатика. Говорят, Юра Петруш создал просто ну, невозможное. Вообще, это весь силикон съедобный и как бы ну, вообще рыба на него просто балдеет. Вот такой у нас вот Микки Маус. 2,5 дюйма. Вот такой рассветочки есть. Такой мышонок с глазками, с ушками, с хвостиком. Такое вот ребристое такое тельце. Резина такая ну как бы мягкая мягко, и с таким каким-то таким запахом прикольным. И что еще прикольно, я вот сколько смотрел, видел, что вот даже Микки Маус, вот когда ему откусывают хвостик, вот рыба откусит хвостик, да, даже без хвостика он работает. Это вообще нонсенс. Как такое может быть? Я, я не знаю, но рыба реально просто дуреет. Вот, вестера такие... Лобстеры вообще ну, тоже классно. Спасибо Юри Петрашу. И вообще ну, создал человек просто, ну, как бы невозможно. Я, ребята, оставлю ссылку на данный интернет-магазин. Чтобы было проще заказывать. Все приходит очень быстро. В течение вообще ну, суток по новой почте. И вот, вот это все, ребята, любая пачка вообще стоит ну, смешные деньги. Ну, я не знаю. 29 гривен вот пачечка такого силикона, такого силикона ну любого вот ларва x ларва вообще x ларва такая такая вообще тоже мягкая прикольная резина она такая ребристая видите с таким вот хвостиком ну вообще как бы да аж уже Аж хочется, уже не могу дождаться 10 июня, чтобы выйти на воду и начать работать, работать, испытывать свой новый, новый спиннинг, Флагмент тактик и на этом силиконе. Это ну, вообще класс. Ребята, в общем все испытания, испытания моего нового спиннинга, вы можете посмотреть мой новый спиннинг в предыдущем моем видео. И испытания моего спиннинга и данной резины мы начнем проводить с 10 июня. Но э, интернет просто гудит об этом фанатике. И я тоже так бы не решил не отставать и тоже себе прикупил. Ну и думаю, не пожалею, все будет супер. Итак, парни, спасибо за просмотр, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. На канал. Канал новый развиваю будет много чего интересного. Прикольного. Всем спасибо, всем удачи. Не хватает чешуи. До скорой встречи на водоемах и на большой реке Днепр. Пока-пока.